Сегодня мы рассмотрим несколько отрывков, которые содержат в себе сильное отрицание. Сильное отрицание строится при помощи двух отрицательных частичек, и при этом глагол находится в арисном времени со слагательного наклонения. Давайте рассмотрим наш первый отрывок, наш первый стих. Это Матфея, 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, «Доколи не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Здесь, как мы можем заметить, стоит двойное отрицание «не придет из закона». У и вторая отрицательная частичка мы То есть «ни за что» или «это обязательно сбудется». Итак, кто нарушит одну из заповедей стих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 и не примете праведность Христа, а в этом была проблема книжников и фарисеев, они отвергли праведность Христа. Если вы не примете праведность Христа, то вы не сможете войти в Царство Небесное. Рассмотрим второй отрывок Матфея, 24 глава, второй стих. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Почему Иисус был так категоричен и так строг в этом отношении? Потому что евреи отвергли Иисуса Христа. Они отвергли, по сути, тот храм, который Бог приготовил для евреев. Они отвергли Мессию. И поэтому Иисус говорит, «Ваш храм будет разрушен». Прочитаем также Матфея 24 глава, 35 стих. «Небо и земля придут, но слова мои не придут, то есть снова делается акцент на том, что все, что сказал Иисус Христос, все, что говорит Писание, все должно сбыться в будущем. Лука 6 глава 37 стих. Не судите и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. То есть, если вы не будете судить, здесь мы можем рассматривать данный стих как обетование. И Бог вас не будет судить. Заметьте, здесь используется сильное отрицание. Бог ни за что вас не будет судить. Не осуждайте, и ни за что вы не будете осуждены. Следующий текст, Евангелия Иоанна. 6 глава, 37 стих «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне» — заметьте, здесь стоит сильное отрицание — «не изгоню вон». Этот стих мы можем рассматривать как обетование и как обещание. Каждый человек, который приходит к Иисусу Христу, каждого человека примет Иисус, он не будет извергнут вон. «Не изгоню вон ни за что». Это Божье обетование. Иоанна, 8 глава, 51 стих. Истина, истина говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Тот ни за что и никогда не увидит смерти во И последний наш отрывок, Евреям 13 глава, 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, Заметьте, что сказал Господь. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Сильное двойное отрицание. Здесь Бог дает гарантию 100%, 200%, «Я тебя не оставлю ни за что и не покину тебя». Братья и сестры, какого чудного Бога мы имеем, как Он прекрасен, какие прекрасные обетования Он нам оставил в Своем Слове. Он достоин похвалы, он достоин славы. Будьте благословенны.